Ну, сначала тогда снова представлюсь. Меня зовут Краснопольская Наталья, я клинический психолог благотворительного центра хэсат И сегодня я буду говорить о когнитивном тренинге. Когнитивный тренинг – это практическое занятие, которое направлено на тренировку памяти, внимания, мышления. И, к сожалению, эти функции снижаются при деменции. При проведении когнитивного тренинга важно учитывать стадии, в котором находится человек с деменцией, для которого проводятся занятия. Существует легкая, умеренная и тяжелая стадия. При легкой стадии деменции человек в целом может жить самостоятельно, но при этом у него уже есть снижение памяти, снижение внимания. Как правило, мышление еще сохранно, но может быть уже замедлено. И такому человеку, то есть он может жить самостоятельно, приготовить себе еду, куда-то пойти, но при этом могут возникать там сложности, например, с документами, со счетами. И уже в таких вопросах нужна человеку поддержка. При умеренной деменции уже прогрессирует снижение памяти, снижено внимание, уже возникают проблемы с речью, с подбором слов. И мышление уже тоже начинает снижаться на этой стадии. Такой человек уже, скорее всего, не сможет приготовить себе еду, подобрать одежду, в которой выйти из дома. Часто такого человека уже сложно оставить одного дома, так как могут быть еще поведенческие нарушения. И уже такому человеку нужна, нужен постоянный уход, каждодневный. И Тяжелая стадия деменции – это когда уже помимо снижения памяти, внимания, мышления происходит уже снижение физических функций. То есть это уже, как правило, человек либо лежачий, либо человек, прикованный к инвалидному креслу. И зачастую там, не узнающий родственников, речь, как правило, уже отсутствует, представлена какими-то, может быть, отдельными словами или раздельными звуками. Вот. И ну, то, что я буду рассказывать, большей частью будет касаться, ну, если говорить о принципах проведения, о том, на какие функции, о легкой и умеренной деменции, которым как раз можно предлагать различные упражнения. Про тяжелые деменции я расскажу ближе к концу, то есть какие упражнения можно делать с ними. Но это уже будет отдельно, так как у них есть уже свои физические и когнитивные особенности. Ну и начнем мы с принципов проведения. Они у нас, кстати, представлены вот в этом пособии, которое в чемоданчике находится. Самый первый принцип проведения, как я вижу, что рука поднята, Самый первый принцип проведения когнитивного тренинга – это принцип некритичности. То есть важно не критиковать, не говорить, что где-то ошибся. Даже если подопечный что-то делает неправильно, то лучше просто мягко подсказать, что можно это делать немножко по-другому. Если при нескольких подсказках человек продолжает там, не по инструкции выполнять упражнения, но вы видите, что в целом нужная функция она тренируется, то можно позволить подопечным продолжать уже делать упражнение так, как он его делает. Второй важный принцип – это принцип поддержки. То есть важно, чтобы у вас был какой-то словарный запас в плане «хорошо», «молодец», «здорово», «мне нравится», «у тебя замечательно получается». То есть много поддержки в таких группах не бывает. И как раз-таки за счет того, что мы не критикуем и постоянно поддерживаем, то на занятиях создается такая благоприятная обстановка, в которой уже подопечные хотят возвращаться. Потому что, к сожалению, там в доме или где-то за пределами человек с деменцией часто слышит, что он что-то делает не так или сам в легкой деменции понимает, что это у него не получается, другое не получается. И если на группе постоянно включать вот эту поддержку, то со временем участники тоже начинают друг друга поддерживать. И это происходит, кстати, даже в, в группе с умеренными дементными. И это тоже не может не радовать. Также на когнитивном тренинге важно, чтобы занятия, на занятии использовались упражнения на все ну, на различные функции когнитивные. То есть нельзя, чтобы занятие тренировало только память или только внимание или только мышление. И чем разнообразнее занятия, то есть чтобы был переход с письменных занятий, к примеру, на устные, занятия с какими-то предметами и переход, например, на физическую какую-то нагрузку. И вообще для нашего мозга, когда мы делаем, выполняем какую-то монотонную однообразную деятельность, то мозг быстрее, быстрее утомляется. А особенно быстро утомляется человек с деменцией, так как на любое простое действие уходит намного больше сил. Поэтому переключение с одного вида на другое – это еще для того, чтобы подопечный смог выдержать все ваше ваши занятия. Вот. И физическое, физические упражнения они также важны, потому что они также полезны для мозга, как и когнитивные упражнения – Поэтому в когнитивный тренинг часто а, включается пальчиковая гимнастика, гимнастика, к примеру, с массажным мечом, позднее я покажу упражнения, а, и другие какие-нибудь виды легкой гимнастики. Они а, не большие по времени, то есть в районе 5 минут. А, и как раз-таки в старшем возрасте и при деменции, к сожалению, в мозг поступает медленнее кислород и питательные вещества. И как раз-таки, когда мы двигаемся, вещества поступают быстрее, и кислород тоже. А по поводу количества участников в группе, то есть, ну, понятно, что когда это один на один, то это занятие с одним человеком. А если говорить о группе, то при легкой деменции в идеале, конечно, чтобы это было не более 10 человек. Чтобы была возможность уделить внимание каждому участнику. При умеренной деменции, в идеале, чтобы это было до четырех человек, конечно, не всегда это возможно, но так как человек в умеренной деменции, он долго не удерживает инструкцию, Быстро может переключаться внимание, могут быть поведенческие изменения, поэтому, чтобы вы могли каждого из них там контролировать, помогать и направлять, важно, чтобы все-таки человек был немного на группе. Так, я уже слышу голоса. По поводу времени проведения занятия, то есть сколько длится занятие, тоже во многом зависит от стадии. То есть если при легкой деменции, как правило, выдерживают полуторачасовое занятие. Но это полуторачасовое занятие включается и введение в занятие, то есть это обычно с более какого-то спокойного разговора с проверки домашнего задания, с какого-то водного упражнения. И завершающая часть занятий, она тоже более спокойная. То есть часто там какие-то игровые упражнения, упражнения с картинками, с предметами. Поэтому более такая активная рабочая часть, она для легкой деменции может длиться там в районе 45 минут или часа, ну, в зависимости тоже от группы. И опять же, при, там, перед тем, как проводить когнитивный тренинг, важно провести там, тестирование, поговорить с человеком, и тогда вы уже будете понимать, насколько быстро он вообще утомляется. Потому что есть понятие стадии, а есть те возможности, которые есть у конкретного человека. Например, при сосудистой деменции бывает, что и в легкой стадии человек достаточно быстро утомляется, и тогда не имеет смысла ему там проводить длительное занятие. В каких-то случаях бывает, что лучше, чтобы это было индивидуально, и уже не, там, не на полтора или на час, а, например, на 30 минут. При умеренной стадии занятие, как правило, длится там, не более часа, но тоже от возможностей физических самих подопечных. То есть активная часть, как правило, около 30 минут для таких подопечных. И также важно при проведении занятий учитывать личность подопечных, то, что они умеют делать, что им интересно. В этом как раз-таки помогает беседа, которая проводится перед тем, как человек выступает в группу. И это важно, и так как человек, когда делает что-то знакомое для него, ему это ну, то есть меньше сил на это тратить, и, например, у нас есть, которые, там, ну, есть подопечная, которая работала до депенции экскурсоводом. И когда мы вводим упражнения, там, посвященные Санкт-Петербургу, например, картинки с изображением города или вопросы про город, она сразу куда больше включается в занятия. Или на, в умеренной группе у нас был подопечный, который с удовольствием рассказывал про Сибирь, про Ермака, и ну, так как это была умеренная группа, то на некоторых занятиях периодически мы давали такую возможность. Ну и так как у группы на умеренной стадии уже снижена память, они каждый раз этот рассказ о Ермаке воспринимали как что-то новое. Ну и сам подопечный, который рассказывал, он тоже получал свое вот это удовольствие. Или, например, другой подопечный, он увлекался рыбалкой, и когда был вопрос, дозовить максимальное количество рыб, то тогда он тоже с радостью называл то количество рыб, которые мы с вами, наверное, все вместе не назовем. Вот. Есть такой принцип, как принцип, чтобы давать такие упражнения, чтобы человек не ошибался, но это по возможности. То есть желательно не давать такое задание, с которым точно подопечный не справится. Поэтому сначала мы даем какой-то более простой вариант упражнения, и только после этого пробуем уже более усложненную форму. С чего мы начинаем занятия? То есть если это новая группа, то начинаем мы с знакомства, то есть мы представляемся сами, участники представляются. Если это умеренная уже группа, то знакомство проходит на каждом занятии, ну, так как не удерживаются имена в памяти, к сожалению. Если это постоянная группа, то начало занятий можно Начать с какого-то вводного вопроса. Например, какой у вас любимый фильм, как вас называли в детстве? То есть такие вопросы они помогают и мягче войти в занятия и немножко познакомиться в группе друг с другом. Другой вариант начала это когда мы спрашиваем, просим оценить свое настроение от 1 до 5. То есть один – плохое настроение, пять а, – замечательное настроение. И если мы это упражнение делаем, то желательно и в конце тоже проверить уже результат. То есть и в конце тоже оценить и посмотреть, улучшилось ли настроение или наоборот ухудшилось. А, в большинстве случаев у нас а, на занятии у подопечных настроение улучшается. А, но если ухудшается, то можно уточнить, почему. Чаще всего это связано с тем, что человек там утомился, для него, например, слишком долгое занятие или, например, упражнения подобраны слишком однообразные. Например, если подобрать только какие-то там письменные упражнения без использования картинок, дополнительных материалов, то человеку может быть просто неинтересно. Я также люблю начинать занятия с пальчиковой гимнастики. Давайте вместе ее сделаем. Кого-то из вас я вижу. Предлагаю вместе хорошенечко растереть руки и каждый палец в отдельности. Пальчиковая гимнастика активизирует наш мозг. И наши окончания пальчиков Они связаны с корой головного мозга, которая в том числе отвечает за нашу память и внимание. И также часть упражнений пальчиков, они на одновременную работу правого и левого полушария. Поэтому тоже и данные упражнения, они хороши для гибкости нашего мозга. Растираем каждый палец в отдельности. И делаем вот такие круговые движения. Это большой и указательный палец. Большой и средний. То есть мы продолжаем стимулировать наши подушечки пальцев. Большой и безымянный. Большой и мизинец. И часть упражнений они включают еще усложненную форму, но она скорее для более сохранных. Например, с этим упражнением одна рука большой указательный, другая большой мизинец. И двигаемся мы к противоположным пальцам. То есть та рука, которая от мизинца двигается в сторону указательному, та, которая от указательного в сторону мизинца. Здесь уже как раз таки оба полушария головного мозга задействованы. Подзываем каждым пальцем по очереди к себе. А, показываем фиги между разными пальцами. Кстати, такое упражнение наших бабушек веселит поднимает им настроение. Ну и часто они друг другу показывают это движение. Соединяем ладони вместе. Но я так показываю, чтобы вам было видно, что делать. Вывод, конечно, вот так скорее держится. А, скрещиваем пальцы по очереди друг с другом. Большой с большим. Указательный с указательным. Средний со средним. Безымянный с безымянным. Мизинец с мизинцем. А далее уже усложнение для продвинутых. Одновременно указательный и безымянный. Но если у человека не получается это делать, то мы не заставляем. То есть у каждого свои возможности бывают что и на легкой стадии не удается упражнение повторить даже после тренировок. Средний, большой и безымянный и мизинец. И все пальцы одновременно. Это доступно большинству тренировочных. Из такого положения принимаем указательные пальцы. По два пальца и только мелинец. Ну и когда уже руки натренированы, то можно уже вот такие упражнения делать. Кстати, у людей, которые музыкальную школу оканчивали, играли на каком-то инструменте, у них намного лучше с пальчиковой гимнастикой. А теперь нужно положить руки на какую-нибудь поверхность, Это может быть колени. Могут быть, может быть стол и поднимаем по очереди каждый палец: большие, указательные, средние, безымянные и мизинцы. И усложнение для более сильной группы, то есть мы уже задаем, какие пальцы конкретные, какой руки поднимаем. Только указательный правой руки. Мизинец левой, большой правой, средний левый, мизинец правый. Но ну, если вы попробовали это со мной сделать, понятно, что и для нас тоже никакое простое движение. А далее уже упражнение на правое и левое полушарие. То есть здесь важный принцип, что одна рука показывает одно движение, другая другое. Движения могут быть на самом деле самые разные. То есть таких вариантов упражнений очень много. А теперь коза-забор. То есть вот это безымянный и средний, я их удерживаю большим пальцем. Есть, как мы показываем внуку или ребенку. Ну а забор это просто рука. Первый раз такие упражнения даются с трудом, и это тоже нормально. И пока они дел... выполняются с трудом, значит мозг куда больше тренируется, чем когда уже упражнение становятся на автомате. Следующее упражнение – кулак-ладонь. Ладонь у нас снизу, кулак сверху. И меняем местами. То же самое до середины руки. И кулак ладонь. Пальчиковую гимнастику мы закончили. И примерно в первой части занятия желательно давать упражнения. На активное запоминание, то есть упражнение на память, это, как правило, запомнить слова, запомнить какие-то картинки, например, или преподаватель диктует какую-нибудь маленькую басню или рассказ, и после этого предлагается подопечным либо ответить на вопросы, либо пересказать то, что они услышали. И вот как раз таки вернемся к нашему чемоданчику. А у нас есть вот такой вот альбом для тренировки памяти. То есть сначала показывается вот эта картинка, нужно запомнить изображение. И далее уже показывается вот такая картинка, где нужно выбрать нужное изображение. Но данный альбом он скорее разработан для умеренной деменции, где грубое снижение памяти и здесь уже иногда даже с трудом можно узнать, там, какое именно было показано до этого. Время, сколько, вы, сколько происходит перед тем, как вы первую и вторую картинку показали тоже индивидуально. То есть насколько человек может долго удерживать в памяти ту информацию, что он запомнил. Но также этот альбом можно и по-другому использовать, то есть можно, например, просто показать вот такие вот картинки, потом убрать и спросить, какие были, например, ну, фрукты. Также для тренировки памяти важно, чтобы человек ориентировался во времени, ориентировался в датах, в месяцах. И для этого вот такой вот календарь у нас есть, то есть где можно, например, попросить на данных часах показать нужное время, уточнить дату. То есть здесь мы, получается, здесь и сейчас тренируем ориентирование во времени. Но также во времена года, то есть можно там разобрать лето, зиму, зиму, какую одежду мы, например, надеваем зимой, какую летом, что происходит с природой в это время года. И также при работе с воспоминаниями важно, чтобы у человека был какой-то альбом с фотографиями. Но здесь просто заготовка, куда Предполагается, что будут вклеиваться фотографии. Для такого альбома важно, чтобы первая фотография была самого подопечного актуальная, чтобы в этом альбоме хранились фотографии важных членов семьи, особенно тех, с которыми он проживает. То есть часто бывает, что, ну, если говорить об умеренной уже деменции, что помнит человек себя, помнит э, того человека, который за ним ухаживает, но внуки, которые, к примеру, живут отдельно, вот их он уже начинает забывать. Поэтому для поддержания вот такой памяти можно как раз-таки э, использовать в том числе и альбом с фотографиями. Также в этом альбоме можно сохранить какие-то важные события жизни, например, свадьба, университетские годы, годы работы, детские фотографии. И важный момент, что когда это, например, индивидуальное занятие, то можно вместе проговорить, вместе вспомнить. Если сам человек не помнит уже об этом, то лучше, чтобы преподаватель он перед этим все-таки членом семьи поговорил и знал об истории вот этих членов семьи, которые изображены на фотографии. Также при работе с памятью важно... Использовать какие-то картинки, например, с известными людьми, с какими-то важными событиями. Может быть, картинки из басни, которые тоже можно, к примеру, показать и спросить, откуда это, что это. Ну, например, там для более сохранных можно показать какую-то а, известную картину и спросить, кто автор, кто нарисовал, где там, возможно, находится. А для тех, кого уже более снижена память, а, можно показать а, изображение какого-то известного человека или кадр с фильма, который нравился человеку. Ну, например, Здесь изображены известные актеры. Можно спросить, кто это, что они, они знают, помнят. К следующей функции переходим. к Функции внимания. Внимание ⁇ это, например, даются две картинки и нужно найти отличие. Но опять же, мы тоже смотрим на возможности подопечного. Если это легкая деменция, то можно даже предложить те картинки, которые там размещены в панораме, в каком-то другом журнале. Но если речь уже о серьезных нарушениях, то лучше, чтобы эти картинки были как можно проще, ну, чтобы меньше элементов, чтобы они были покрупнее, чтобы человек и с нарушением зрения и уже восприятия смог найти эти отличия. Также есть задание на внимание, когда среди цифр, то есть когда есть набор цифр, и нужно на время, как можно быстрее, эти цифры расположить в нужном порядке. Ну, то есть здесь я, например, использую кассу букв и цифр, то есть ее можно по самым, в самых разных вариациях использовать. Здесь цифры... И нужно их расставить в правильном порядке. Если человек это делает, то потом попросить расставить в противоположном. И точно так же можно поступить там с буквами алфавита, но с буквами это уже делается куда сложнее. А также для тренировки внимания хороши выполнение на скорость. Выполнение простых арифметических задач, то есть 5 плюс 1, 7 плюс 2. Можно прямо подготовить на листе бумаги такие упражнения, чтобы на скорость подопечный как можно быстрее их заполнял. И есть еще другое упражнение для внимания, когда берется небольшой отрывок текста любого, но главное, чтобы шрифт был крупный. И все буквы, например, вычеркиваются, все буквы Р подчеркиваются. Такое упражнение тренирует концентрацию внимания и переключаемость внимания. Упражнение на мышление. То есть большая часть занятия оно состоит из различных логических заданий. То есть задание, например, там, решить какую-нибудь задачку. Сейчас покажу пример. Ну, например, те же репусы, которые предлагаются в рабочие технологии. Это могут быть математические задачи. Ну и опять же, там для человека с умеренной деменцией, и такое задание будет являться логическим и сложным. Если человек более сохранен, например, при легкой деменции, многие подопечные решают и более сложные логические задачки, то можно предложить и такого вида задания. Также задания на мышление включают там, сравнение понятий, то есть, например, сравнение двух слов «мяч» и «арбуз» и нужно спросить у подопечного, что общего между этими словами и чем они отличаются. То есть, например, «арбуз» и «мяч» они общие по форме, а отличаются они тем, что «съедобные» и «несъедобные». Если речь о более сохранной группе, то можно и более сложные слова предложить, например, картина и скульптура. Схожи они тем, что это, к примеру, предметы искусства, отличаются они тем, что там одно объемное, другое необъемное. Также в тренировку мышления включается трактовка метафор пословиц, то есть можно произнести какую-нибудь пословицу и спросить, что это обозначает. Называние синонимов к словам, название антонимов, то есть либо близких по значению, либо противоположных. Можно называть слова какой-нибудь одной категории, то есть назвать максимальное количество там, цветов, рыб, игрушек, ну, там, любого какого-то объекта. А если более сохранно, то можно попросить назвать максимальное количество писателей, поэтов а, или фильмов, которые они смотрели. А также при деменции постепенно снижается номинативная функция речи, то есть это способность, а, ну, по сути это наш словарный запас. Поэтому хорошее упражнение, если в какой-то день называем максимальное количество слов на букву А, на следующий нам букву В и так далее по фавиту. А также выбор лишнего слова из предложенных. Например, Иванов, Дмитрий, Петров, Сидоров. То есть Какое из этих слов лишнее? Ну, в данном случае лишнее имя, так как остальные фамилии. Точно так же и с картинками, то есть тоже можно а, предложить несколько изображений. например, отсюда, показать такую картинку и спросить, что из них лишнее. Ну, в данном случае это птица, так как она единственная, кто летает. И вернемся к перерыву на физическую активность. То есть у нас в чемоданчике есть... Вот такие два мячика, то есть один берет в руки тренера, показывает упражнение, ну а другой берет подопечный и повторяет за тренером. То есть можно делать вот такие круговые движения. И если человек может вставать, то лучше даже упражнение на физическую активность выполнять стоя. Тем более, что долго сидеть для человека ну, там, старшего, да и в целом, то есть желательно, чтобы все-таки вставал на какое-то время а, и двигался. Можно вот так вот перекатывать мячик. А можно делать вот такое упражнение, как будто мы открываем банку и другой рукой. А если у человека получается, то можно и более сложные движения делать. И есть вот такое вот, казалось бы, простое упражнение перебрасывание мяча. На самом деле, когда мы его выполняем, наш мозг в это время делает несколько операций. То есть он рассчитывает саму траекторию того, как летит мяч, учитывает вес мяча, форму. Поэтому тоже хорошее упражнение. Есть вот такие вот массажные кольца. То есть на пальцы, с которыми тоже можно там помогать делать самомассаж подопечному. Или, например, делать этот массаж перед пальчиковой гимнастикой. И другое упражнение, оно не только на физическую активность, я сейчас покажу, но оно также задействует и нашу память, и наше внимание. То есть мы говорим подопечным, чтобы сначала нужно запомнить, когда я говорю букву П, мы поднимаем правую руку вверх, когда я говорю букву Л, мы поднимаем левую руку вверх, когда я говорю В, мы поднимаем обе руки вверх. И сейчас я буду диктовать разные буквы алфавита, мы реагируем только на эти три буквы. То есть на букву П правая рука, Л левая рука и В две руки вверх. На остальные буквы мы не реагируем. Ну и я начинаю диктовать все буквы алфавита и смотрю, как подопечные выполняют. То есть, например, на букву А не нужно, чтобы они поднимали руку. Когда я говорю П, то есть я с ними одновременно поднимаю. Л, В. С, Т, У, Л, В, Н, С, П. Ну и таким образом, то желательно, что если вы там в роли тренера находитесь, чтобы вы совместно это упражнение делали с подопечными. Далее у нас функция оптико-пространственная. То есть в данной функции... Это либо срисовывание куба, срисовывание какой-то фигуры, дорисовывание какого-нибудь объекта. Сейчас покажу пример. Ну, или выполнение рисунка по точкам. Также расписнование наложенных друг на друга фигур. То есть нужно определить, где что находится. Или в данном задании, например, нужно понять, какие буквы не И также у нас есть вот такие вот счетные палочки. А, то есть из них преподаватель выкладывает какую-нибудь фигуру, а, к примеру, куб, и подопечный должен из таких же цветов точно так же скопировать фигуру по образцу. А также у нас в наборе есть вот такая вот игра, тоже на оптикопространственную функцию. Но здесь, в данном случае, она называется «Веселые фигурки». Есть аналогичная игра, она называется танграм. Я думаю, что вы с ней относительно знакомы. В этой игре есть различные задания, и тоже они, начиная от самых легких и заканчивая более простыми. Ну, например, сначала дается такая более простая форма, есть вот такой вот образец, и из этих кубиков нужно точно такие же два квадратика найти, то есть красный и желтый. Ну, подопечный сначала находит их здесь. И потом уже он из этих же квадратиков должен собрать вот эту фигуру. То есть это более простой вариант задания. Ну и чем дальше, тем более сложные варианты, где уже там не каждый справится. Но это мы уже смотрим по возможностям, по тем особенностям, которые есть у нашего подопечного также существуют различные пазлы, но тоже пазлы мы подбираем под возможность подопечного. Здесь они на самом деле более такие крупные. И есть еще более упрощенный вариант пазлов. И тоже при использовании, например, таких пазлов мы смотрим на возможности подопечного. То есть если грубые нарушения, то мы можем прямо даже две вот такие карточки предложить, чтобы он их соединил. Чем более сохранен, тем больше просто вариантов на столе лежат, лежит, из которых он там должен вот этот вот, ну, относительно простой пазл собирать. Конечно, это уже упражнение скорее для умеренной деменции, ближе к тяжелой деменции. Ну и в целом, хочется сказать, что при там, проведении когнитивного тренинга очень важно, чтобы максимально использовались там, различные материалы, кубики, палочки, картинки, а, потому что это помогает а, сохранять нашу память, то есть также используйте, например, вот такие вот у нас картинки. А, и у нас есть вот такая вот тетрадка, но это уже, конечно, для умеренных дементных так она развязывается. И здесь есть разные объекты, с которыми можно по-разному взаимодействовать. То есть вот эти яблоки, они отдельно снимаются. При желании их можно привести, например, сюда. Есть вот такие у нас здесь фрукты, яблоки. Они, кстати, делятся на и точно так же они могут приклеиваться сюда, а могут приклеиваться к этой картинке, к примеру. Ну здесь уже тоже свои объекты. Ну и здесь понимание формы объектов, понимание целого или не целого, опять же количество. То есть можно задавать какую-то инструкцию, а можно просто дать подопечному, чтобы он что-то поразвязывал поизучался самостоятельно, и она достаточно тактильная, приятная на ощупь и интересная для подопечных. Но опять же, мы всегда, когда что-то подбираем подопечного, смотрим, какого он уровня. Человеку с легкой деменцией мы, конечно, такое упражнение не даем. В конце занятия желательно давать какие-то упражнения, которые не требуют больших усилий. То есть это скорее какие-то игровые упражнения. Например, есть упражнение Гулливер. То есть нужно предложить подопечным представить, что мы находимся в стране лилипутов, и у нас появляется такой Гулливер, человек огромного роста. И как мы этого человека можем использовать? Ну, то есть, и желательно, там, чем больше подопечные там, предлагают вариантов, тем лучше. Если это группа, то можно поделить группу на две половины, и какая половина предложит больше вариантов. То есть, Например, этого гулливера можно использовать при строительстве, при защите этой страны лилипутов. Как транспорт его можно использовать, как человека, который обозревает территории вокруг. Другой вариант завершающих упражнений, то есть можно предложить выбрать какую-нибудь из вот этих картинок и рассказать, ну, либо что нравится на картинке, либо с каким воспоминанием эта картинка связана. И, кстати, одно из того, что когда спрашиваешь в конце занятия, что понравилось, очень часто называют что-то вот связанное либо с картинками, либо с какими-то предметами, объектами. Также есть такое игровое упражнение, когда каждому участнику дается какой-нибудь листок либо с известным человеком, либо с известным литературным героем, и задача у подопечного придумать, ну, то есть что-то рассказать об этом герое, чтобы мы догадались. Ну, например, там, Татьяна Ларина. И можно сказать, что она там написала свое письмо. И тогда большая часть подопечных вспомнила. Есть более сложный вариант такого упражнения, когда есть игра категории, когда каждый участник другому придумывает какой-то вопрос, который подразумевает более одного варианта ответа. То есть, например, назовите любого писателя. Ой, ну да, любого писателя. Следующий человек там назов... просит назвать какой-нибудь музей в Санкт-Петербурге. Или какую-нибудь планету. Но это скорее для легких дементных упражнений. Домашние задания чаще всего даются, ну, опять же, как рабочие тетради, то есть это какие-то логические задачки, задачки на внимание. Задание «выучить стихотворение» дается редко, то есть это скорее для здоровой группы. Человек с легкой деменцией, он, если способен выучить стихотворение, то только при большой мотивации. То есть у нас были такие редкие случаи, которые именно сами хотели. А также для там, предцементной группы есть такое задание, когда а, я прошу какого-то одного человека из группы подготовить мини-выступление, то есть мини-какую-то информацию про известного поэта или писателя. И очень интересные вещи там, участники приносят, что-то про Шекспира, про Пушкина, рассказывают, чего мы до этого не знали. Также можно давать в сильную группу какие-то творческие задания. То есть, например, сначала на самой группе попробовать вместе написать рассказ, где все буквы начинаются, где все слова начинаются на одну и ту же букву, и чтобы потом уже человек решил это дома. Варианты завершения занятий. Uh, то есть uh, можем поговорить, вспомнить, ну, можно спросить, что понравилось на занятии, что было интересно. То есть это поможет вам в дальнейшем понимать, что, как планировать следующее занятие. Uh, напоминаю, что если делали самооценку настроения от 1 до 5, то проверяем результаты, узнаем, изменилось ли настроение, улучшилось, ухудшилось. Ну, если ухудшилось, то узнаем, почему. И Если вы знаете, что что-то подготовили интересное на следующее занятие, то также можно об этом рассказать. При этом можно рассказать это и в группе, где уже люди с серьезным снижением памяти, даже если они это ненадолго, ну, то есть не запомнят эту информацию, но зато порадуются в данный момент. А, то есть про легкую и умеренную я рассказала, что мы, как мы занимаемся с тяжелой деменцией, все уже намного сложнее. То есть для них нужны какие-то отдельные занятия и а, при подборе все равно нужно смотреть, что человеку нравится, что не нравится, что он может, что не может. А, возможно какие-то а массаж рук, например. И при массаже рук можно использовать там какой-нибудь крем с приятным запахом. Можно использовать какие-то ванночки с теплой водой, в которых там человек может там плескаться руками. Музыкальная терапия также используется, то есть можно ставить как классические произведения, особенно рекомендуется Моцарт. А, так и музыкальные произведения, например, из советского прошлого. А, желательно тогда ставить какие-то более а, веселые, динамичные, там, может быть, там, смуглянка или катюша, то есть что-то, а, что может порадовать. И, кстати, если при тяжелой деменции там, считается, что речь уже практически отсутствует, то бывает, что и в тяжелой стадии а, все равно начинают что-то напевать, как-то двигаться в такт то все равно какая-то реакция происходит. На некоторые детские песни тоже бывает положительная реакция Также есть ароматерапия. Кто-то использует масла, но я бы рекомендовала скорее использовать саше, потому что масла, они очень тяжелые, могут запах оставлять в комнате, и после этого может развалиться голова у человека пожилого возраста. А саши, они более мягкие, ну и тоже можно так вот давать запахи, потому что запахи, они тоже очень связаны с нашими воспоминаниями и могут там что-то возбудить в человеке, проявить интерес. Вот. Ну, я в итоге рассказала все, что хотела, жду ваших вопросов. Участники, можно уже включать ваши микрофоны или написать вопросы в чат. Ладно, пока нет вопросов, могу рассказать, что полезно для нашего мозга. То есть помимо когнитивных каких-то практик для нашего мозга, конечно, полезен наш образ жизни, то, как мы питаемся, то, как мы спим, занимаемся ли мы физической активностью. Поэтому очень важно, чтобы и особенно, кстати, важен наш образ жизни для нашего мозга, начиная с 35 лет и уже там заканчивая пожилым возрастом. И если мы не спим, например, в нужное время, то есть с 11 часов до часу ночи, мы очень вредим нашему организму, потому что именно в этот временной промежуток наш мозг восстанавливается, то есть восстанавливаются наши функции, функции наших внутренних органов, организм очищается от лимфы, то есть от каких-то ненужных а, веществ. И если мы не спим в это время, то наш организм гораздо хуже восстанавливается после прожитого дня. И поэтому очень важно пожилым людям с деменцией все-таки не давать спать днем, чтобы они спали ночью. Тем более в вечернее время у дементных больных бывает спутанности сознания, нарушение поведения. То есть это тоже очень важный момент. Физическая активность тоже очень важна для людей с деменцией. Поэтому если есть возможность, Желательно каждый день, хотя бы час гулять на свежем воздухе, то есть, например, в парке. И были доказаны исследования, что при каждодневных прогулках люди с легкой деменцией, у них даже были когнитивные улучшения после этих занятий. Также для мозга очень полезно чтение вслух. То есть желательно каждый день в первой половине дня в течение пяти минут читать вслух. Ну, то есть если у человека сохранная способность к чтению, и тоже пять минут – это для тех, кто быстро не утомляется. То есть если человек утомился раньше, то не нужно его мучить до пяти минут. И когда мы читаем про себя, у нас определенные участки мозга активизируются. Но когда мы читаем вслух, у нас куда больше мозговых структур подключается к этому занятию. И также были исследования, что вот это упражнение, оно также благоприятно влияет и на память, и на внимание, и на словарный запас. Вот, поэтому если говорить о программе «Минимум», то хотя бы чтение вслух. Так, я вижу вопрос. Да, насчет того, что можно дома, то есть да, я показывала, к примеру, вот этот чемоданчик, то есть можно аналогично чемодан разработать самостоятельно, то есть, например, вот такие вот пазлы, игры, они могут продаваться как в детских магазинах, так и специализированных каких-то игровых магазинов, то есть, например, Гагару, Игровет, но нужно смотреть на карточки, на картинки, чтобы они были все-таки побольше размером, потому что использовать предметы маленького размера, конечно, нежелательно с людьми пожилого возраста, так как зрение у большинства снижено. А насчет упражнений также можно посмотреть, есть различные группы ВКонтакте. Для более сохранных есть группа Эйнштейн, там очень много сложных логических игр. А для умеренной деменции есть группа Детский сад, там упражнения для детей, но по сути они также могут быть полезны и для проведения занятий с дементными больными. Но опять же, мы используем детские упражнения, да, там но при этом мы разговариваем с подопечными все-таки как со взрослыми. И, может быть, как первое занятие, то есть использование вот таких вот детских каких-то вещей, оно может вызвать сопротивление, поэтому важно, ну, те задания, которые там вызывают у вас сомнения, давать уже на эмоциональном контакте, то есть когда вы уже какое-то время работаете с подопечным, он вам доверяет, он понимает, для чего эти занятия нужны, вот. И также, если здесь есть клинические психологи, то есть различные упражнения, которые проверяют память, внимание, мышление. То есть это корректурная проба, это тест это различные упражнения на исследование мышления. То есть они как и проверяют эти функции, так они и при проведении их тренируют. Поэтому также можно и инструментарий клинического психолога использовать. Только единственное, что может быть где-то побольше шрифт делать и поменьше размер, потому что, например, та же корректурная проба, она может быть размером А4, и это достаточно много для подопечного, То есть лучше, чтобы это сокращено примерно до вот такого размера. Есть ли какие-то вопросы ко мне? Участники, я поняла, что я выключила возможность кому-то а, из понятно. вас включать звук, поэтому, может быть, кто-то не знает, как написать. Я сейчас включила эту возможность. Пожалуйста, можете голосом задать вопросы. А, или потому что Наталья уже рассказала, или, может быть, потому что, наоборот, да, как он кажется, не было освещено. Вам интересно про это узнать. Пожалуйста. Может быть, кто-то из вас уже практикует, и прям можно вопросы из практики да, задать, а как лучше, так или как-то по-другому. Может быть, даже можно поделиться какими-то своими находками или идеями из вашей практики. Виталия, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, работаете ли вы, ну, наверняка вы работаете с родственниками. И у меня такой вопрос. Если родственники категорически против занятий, какие вы используете методы убеждения родственников? Потому что ну, у нас эта проблема действительно реальная. Вопрос был Татьяне, адресовано могу я ответить. То есть мы э, всегда предлагаем, то есть давайте попробуем. Вы можете попробовать, если вам не понравится или родственнику не понравится. Хотя, честно говоря, у нас вот такой вот проблемы не было, что именно родственник не хочет. У нас скорее были моменты, когда сам подопечный может там бояться, не знать, как это будет. Но как в большинстве случаев, когда уже начинают ходить на занятия, то занятия нравятся, и сами уже с удовольствием ходят. То есть это и про легкую деменцию, и про умеренную деменцию. И у нас в целом некоторые даже тестирования там проходят именно с целью, чтобы попасть вот в эти группы. Поэтому, честно говоря, мы не сталкивались с проблемой, что именно родственник не хочет, чтобы подопечный ходил на занятия. Согласна. Что... Есть другие моменты, в, которые, в которых сложно убедить родственников, но вот в том, что нужно ходить на занятия, нет, скорее, родственники могут обратиться с тем, что сам подопечным, самому подопечному как будто сложно. Но всегда один и тот же ответ, пробуйте, пробуйте, пробуйте. Ну, есть, у нас есть случай, он не один, когда родственники отказываются, причем даже это не начальный этап, мы занимаемся с подопечным, подопечному нравится, родственники против. Причем аргумент очень странный, для чего это делать, все равно пользы никакой нет, хотя... Ну, еще раз повторю, что подопечному нравится. Не, ну, На самом деле польза, но ну, здесь вопрос еще того, как вы говорите, то есть почему помогает, мы можем на своем опыте сказать, что, ну, опять же, помогает не только, когда он там на какое-то одно занятие ходит, хотя это тоже хорошо, в идеале, когда это комплекс различных занятий, то есть когда у человека есть там и индивидуальные занятия и групповые, и когда он еще посещает, к примеру, дневной стационар, то в целом там могут, ну и временные изменения, улучшения, ну или хотя бы поддержание да, памяти, внимания, мышления. Но основное изменение, что он, человек начинает по-другому общаться, то есть он становится более социализирован, более в спокойном состоянии. То есть это тоже важно и с таким подопечным уже и в семье, и дома намного проще взаимодействовать. Ну, а тем более, когда самому мамой подопишем. Просто вопрос, что может быть родственникам что-то другое мешает, например, сложно привозить а, к вам. То есть тогда вопрос, можно ли как-то по-другому решить эту ситуацию. Например, тоже социальное такси существует. Нет, вопрос не в этом, но все, я поняла. Хорошо, спасибо. Uh -huh. Если вопросов нет, то мы можем, конечно, нашу встречу сделать короче, чем мы предполагали. Но я просто пытаюсь понять, почему вопросов нет, потому что все исчерпывающе или потому что, наоборот, ничего не понятно. Да. Татьяна, вы включили видео и звук, видимо, готовы что-то Я даже... Здравствуйте. Я хотела вообще-то поблагодарить Наталью за очень интересную лекцию. Вы знаете, с такой проблемой деменции я столкнулась недавно со своей мамой, буквально недавно. Поэтому вот все, что было сказано для меня, это, ну, можно сказать, новое. Вот Мне надо это переварить, и я обязательно буду использовать вот все эти методы, почитаю. И вспомню вот этот конспект, который я сейчас вела. Я очень благодарна Наталье за, за ее лекцию. Она очень Татьяна, интересна. а вы из Петербурга? Нет, я из Минска. Смотрите, существуют различные организации, которые предлагают вот такие занятия. То есть, возможно, что и в Минске такое подобное есть. Например, там в России есть комплексный центр социального обслуживания населения, куда тоже можно обратиться, и там различные занятия с пожилыми людьми. Если у вас только начало, то есть есть ли диагноз у мамы? Ну, ей диагноз поставил невролог, энцефалопатия, угу. и назначили пройти обследование у психиатра. Ну, насколько у мамы снижена память, внимание, мышление? Она помнит меня, брата, ну, близких, а уже моих внуков, а, не то есть помнит. Уже снижение. Это памяти это так. Если... В общем-то, сначала было немножко постепенно, а потом, видимо, недавно переболела ковидом. И врач сказала, возможно, такие осложнения появились после болезни. Да, они, к сожалению, могут после ковида происходить. Вот. А насчет занятий дома, здесь еще вопрос. То есть не всегда удается родственнику заниматься со своей мамой, потому что есть определенные отношения. Но, ну, конечно, пробовать стоит. Иногда лучше, чтобы это был какой-то приглашенный специалист или там, привозить в какой-то центр, где уже а, специалист проводит такие занятия. А дома намного лучше, чтобы это было что-то, ну, зависит от реакции мамы. То есть если мама спокойно занимается, выполняет, можно же что-то делать в виде игры, например, там даже та игра в слова. Вот. Если она это делает, то здорово, если нет, то можно, например, ну, тоже чтение вслух, да, просто попросить ее прочесть какую-то статью для вас, Там вы что-то делаете, она, пусть, вам почитает, и она тоже потренирует свой мозг. И тоже важно, что если она что-то может потом делать, чтобы она продолжала это делать самостоятельно если говорить там, о приготовлении еды, то понятно, что это может где-то при вашем надзоре, да, чтобы ничего не поранило. Но если она это может делать, то здорово. Ну, там, пока человек может там, одеваться, сам что-то делать, даже если больше времени на это тратится, все равно лучше, чтобы она это делала сама. Да, понятно. Да. Спасибо большое. Очень полезная лекция. Спасибо. Так, я вижу, что у кого-то звука нет. Ну, это, видимо, у участника нет, потому что мы все друг друга слышим, и я, и Наталья, и Татьяна тоже. Ну, хорошо, хорошо, коллеги, тогда что? Если вопросов нет и как-то, да, мы на этом, видимо, завершаем, тогда благодарю всех за сегодняшнее участие. Спасибо большое, Наталья. И тогда ждите наших новых анонсов. Да, у нас еще предстоит 4 встречи, но они уже будут в нашем следующем году 2022. Всех с наступающим Новым годом. Хороших праздников Расставим, и до новых встреч. Спасибо большое. Да, всего хорошего. До свидания. Спасибо, до свидания.